Всем привет, с вами Жора. И как вы знаете, несколько дней назад мы перешагнули с вами отметку в 10 тысяч подписчиков. И вот как это было. Один, один, всего лишь один, один подписчик. Давай. 10 тысяч, 10 тысяч. Ну же, 3 минуты уже жду. Давай, давай, один. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ее! Yes! 10 тысяч! <свят> в тот момент моей радости не было предела. Кстати, в честь этого события я устроил мини-розыгрыш на 10 сигн ВКонтакте от меня. Ссылочка в описании. Хочу выразить вам огромную благодарность за то, что ставите лайки, комментируйте мои видео. Этими действиями вы воодушевляете меня снимать больше видео, делать их качественнее. Я это очень сильно ценю. Спасибо, ребят. Следующая наша цель это 100 тысяч подписчиков. Будет сложно, но мы справимся. Ну а на этом все. Еще раз спасибо за 10 тысяч. Вы у меня самые лучшие. Я вас люблю. Увидимся в следующем видео. Пока.